была опечатана вот это здесь ничего не было там там что там не было они вынесли диваны какие-то выносили Контейнер. вот это вот контейнеры а здесь были вещи здесь были и кресла стояли это самое и холодильник Мебели технику уже не спасти, она под завалами, словно нож в спину, уверяет любовь Сугака. Дом пенсионеров из Сургута снесли, пока их не было дома всего несколько часов. Теперь имущество семьи мусор. На щепках и руинах остались шесть человек, из них двое, маленькие дети. Я не могу сдержать этих эмоций, что они сделали с нами. Они просто уничтожили. Они просто уничтожили. Оставили детей на улице, получается, и нас оставили на улице. С пропиской, но без определенного места жительства. Итог четырехлетних судебных разбирательств между семьей Сугака и администрацией города. Хотя окончательная точка в деле еще не поставлена. судьи рассматривают конституционную жалобу. Чиновники решили действовать. Дом пенсионеров был поделен на две квартиры. Одну из них опечатали судебные приставы на прошлой неделе, а втором пристрой на процессах якобы не разбирались. Поручение из администрации снести всю постройку. Здесь необходимо собраться всем сторонам, разъяснить и пояснить всю ситуацию, а не так сносить за день, за два постройку, когда граждане не успели забрать свои личные вещи, которые были, в... даже если первая опечатана постройка была, то вторая, она еще не была даже пристами опечатана. Все эти годы пенсионерка Любовь Сугака добивалась через правосудие, положенных на всех членов семьи, новых метров. Чиновники, в свою очередь, предложили им всего 44 квадрата и только 24 из них жилая площадь. Шесть человек на сколько там квадратов Четыре квадрата на человека. Четыре квадрата на человека. Шесть человек в одну, в одну, в одну то квартиру. Ну, это нормально. Действует в рамках закона уверенная позиция чиновников. Такую квартиру семье Сугака присудил суд. На дополнительные метры, по мнению городской администрации, пенсионерам рассчитывать не стоит. Они занимали одно помещение на законных основаниях, второе помещение, на которое, которое они претендовали. Суд сказал, что это предоставление незаконно. Им была предложена однокомнатная квартира, от которой они отказались. Угу. Мы пошли в суд, говорим, вот есть такая однокомнатная квартира, мы предлагаем туда их переселить. Суд принял решение. Да, выселить семью Сугака из той квартиры, взамен предоставить конкретную квартиру. Скажите, пожалуйста, сколько раз можно предупреждать? Вы думаете, судебные приставы приезжают, не предупреждают? Сейчас семья Сугака ждет решения суда. После подачи конституционной жалобы Надежда на хороший конец истории для себя еще есть. Вместе с адвокатами пенсионеры готовят и новый иск против администрации Сургута. Теперь люди хотят добиться не только квартиру, им на данный момент негде жить, но и потребуют от чиновников компенсацию за материальный и моральный ущерб. Кроме этого, любовь Сугака пожаловалась и обратилась за помощью в прокуратуру Уральского федерального округа. Светлана Чонцева, Рашид Латыпов, Вести Югоря, Сургут. Обращаюсь к генпрокурору Краснову Иверу Викторовичу Бастрикину, чтобы была выездная комиссия, именно московская, так как здесь мы не можем добиться правды и просим, убедительно просим, чтобы навели порядок и помогли разобраться. Требуем разобраться в этом беспределе, что, что сотворили с нами. Верните наше жилье, наш дом, так как мы по сегодняшний день с детьми малолетними находимся просто на, выброшенные на улицу. Я считаю, что во всем виноват прокурор города Балину. Он, дело в том, что Ничего не принимает, никаких действий не защищает наши права, а наоборот защищает преступные действия администрации, юридического отдела и застройщика. Тем самым мы остались на улице, можно сказать. И мы пенсионеры, инвалиды, и дети, и внуки наши, малолетние. С чего все началось? Вы, вы жили в этом доме с какого года? С 84 я получил... Сколько комнатная квартира была? Там написано тридцать и восемь жилой и тридцать восемь и пять общий. Вот. Это они сделали через суд. Все пров... сделали А замеры. В 1989 году что произошло? А в 89 да. году я подал на расширение. Я сразу пошел в администрацию, они сказали, что это не наше жилье, обращайся к начальнику Микколоны. А на расширение в связи с чем? А там да. совместные квартиры были? И рядышком Там соседей. квартира освободилась, ну просто расшириться, и чтобы не пустовало и чтобы не подожгли там или еще что-нибудь Сам дом снесен в 2018, да? Да, 20, да. 20 июня По поводу сноса с дома, понятно, снесли, меня интересуют события до этого, что происходило, вот между 2015 и 2018 Рядом с домом начали строить какие-то дома высказки, Они да? продали участок Администрация. Какой участок? Ну, на этот, на котором находился наш дом. Нашу площадь. Участок вот этот сам. Там полностью... Кто вот продал? Этот... А? Кто администрация продал? продала застройщику в аренду. Стростроф. Сразу в аренду. А, а... а земельный участок принадлежал администрации? А, да, да, администрация да, да. земельный участок. А продал. у вас же какой-то там этот э, э, ваша фирма, как она называется? Она, она развалилась. А, она просто да? развалилась и мы легкого... были легкого... как, как бы брошенные. А если а земельный участок за мех с колонной был или за администрацией? За администрацией. Может быть, и под мехколонной а, мы они, даже не они, А, а как... что вы выписку игры не заказали? Узнали бы, кто собственник? Они, они торги уже провели в 2014 году и продали вот Сипромстрою вот этот участок вместе с нами, как крепостными. Вместе с со, созданием, да? да. Да. А в здании сколько квартир? Ну, у нас а, вот было а, вот э, 5 ну, квартир. Было 5 квартир, да, На мы, Нет, было, было вообще дом 6, но они убрались, их не, их не было. Остались и мы только там. И продали участок и начали строить, возводить здания там, да? Скольки этажные? Четырех. Четырех. Четырехэтажные? Да, они хотели девятиэтажки, но... Сколько, ему сколько зданий вы начали возводить? Там 20... здание, там 23, по-моему, это дома. 23 дома? Да, да. Четырехэтажных. И, по судя по комплектации, элитные или обычные? Обыкновенные дома. Ну, обыкновенные они этажки, дома. Да? они дома. хотели свой девятиэтажки, но им аэропорт не разрешил. А они построили. Обыкновенные дома, обыкновенные дома. квартиры. Угу. Туда они под снос людей это, позаселяли. Ну, без лифтов, да, получается? Без, без, без. без. Так, начали возводить в непосредственной близости с вашим домом, да? Вокруг как метро, дома. Метро, сколько метров от, на, от нашей дома было? метров 7, не больше. Даже дома у них должен был стоять и на нашем доме, но они его снесли в сторону. Там по, у них по плану должно было быть прямо на нашем доме, но они снесли в сторону дом. Две недели не строили и, как сказал этот застройщик, они сделали свой план по новой и отнесли на, сколько там, на 10 метров от нас. А кто застройщик? Сипронстрой. Сипронстрой. Да. Мы начали строить и после этого начали, я так понял, Проблем. всячески выживать. Да, но дело, продали землю, бегал вот этот застройщик, как конкуратор или начальник этой вот именно этой стройки Соболю. и бегал он, когда Люба показала, что мы там живем и прописаны, он бегал и кричал, что эта сделка недействительная, что, мол, его там как бы подставили, что администрация, администрация не должна была продавать, пока там что-то есть построено. Ну, по идее, да. Да, так он как раз был, был тендер, не тендер, а что было? Ну, тендер этом, Думе, ты на Восходе или На восход, восход, 4 или вот там вот, и был вот, они собирались все. И ее пригласили почему-то. Да, и вот там же они вот это вот, он хоть как, он мне говорит, покажите прописку. Я им показываю прописку, и он говорит, как? Я сейчас бегу сразу, говорит, я бегу в администрацию, а потом мы поехали сделка, сделка в Сипромстрой. В Сип, поехали туда, в Сипромстрой поехали, и он же побежал вместе с нами, это же Соболев, к Сурлевичу Судовец и говорит, Судовец. вот, показывай, сделка недействительная. А почему они в суд не подали, если не действительная? А потому что а, мы, а администрация, администрация, администрация, когда я звонила в Ханты им, а они мне отвечали, что администрация пообещала вас убрать оттуда. А и потом же я была, неоднократно была у мэра, и они же собирались там за круглым столом, там их не знаю сколько, и они же говорят, показывают документы, эти же э, администрация э, говорят, что, мол, застройщик нам говорит, чтобы мы вернули деньги застройщику. И мы тогда людям, это говорят эти мы тогда людям дадим, дадим жилье, как положено. А как а с уже все? Администрация не согласилась на это. Поэтому Сипронстрой вот так и вытворяли. Ужас, что вытворяли. По поводу аварийности здания, вот там идет что-то, то ветхое, то аварийное, это что такое вообще? Это подделка. Значит, администрация сделала иск, сфабриковали этот иск в юридическом отделе и сделали, что оно аварийное. А на самом деле, после, прошел уже суд уже, и мы, даю, мы пишем заявление мэру всем, что дайте нам, пожалуйста, внятный ответ, что какое оно аварийное, и где оно нам дает карпетки, дает, дает вот это, что оно никогда не признавалось ни аварийным, ни непригодным, никаким, но ну, не признавалось. Это а же в ходе его. судебного заседания чего-то не, было его. не Они не рассматривали его. Они, Мы же не знали. А, а Подождите. Исковое заявление о чем было? Выселить? Выс... О, что оно аварийное. Они предоставили, что оно аварийное. На основании аварийности выселить? Да. Да, да. да. А на самом деле, э, и суд прошел, они не, не потребовали иск, как нам сказал следователь. Апелляции то в Хантах было, связи с аварийностью. вы Обоснов... иск администрации города, что э, дом аварийный. А тут дают, что оно никогда оно не признавалось аварийным. Главное, что и здесь прокуроры дают то же самое, что оно никогда не признавалось аварийным. Тут вот, не нет. непригодным. Они потом типа сделали, что типа это ошибка, да? Что? Да, а, опечатка, да. опечатка. Но это хитрая да, опечатка. Да, Место аварийной ветхое. Да да. Да, да, да, да, да. А потом видишь, они же как это говорят. Вот приезжал же а, с, с Хантов прокурор, и он же нам сказал на это вот, А вы знаете зам новый зам этого Батвинкина? Сказал так вас же говорит снесли-то по аварийности, поэтому вам говорит, дали жилье такое. Понимаешь, что они? И они не дали нам, как положено, по соцнормам. У нас были суды вот эти, что по соцнормам, чтобы... Так, что, по поводу аварийности. Угу. Они подали иск и написали, что там аварийное. Но я, я насколько помню, там ссылается на какой-то акт, что какие-то люди там со стороны администрации составили акт, что типа здание относится к аварийным. Они это сделали на основе акта, а по идее должно быть экспертное заключение, экспертиза Конечно, должна Конечно. Да, это да, ясно. Вот там а, должно... а почему же, я не понимаю, почему вы не подняли этот вопрос, почему суд не поднял этот вопрос, на основании чего аварийное здание? На основании акта, Акт не, ну это получается любой может пойти, написать, составить акт, типа, а я вот это здание аварийное и все. Должна, должна быть экспертиза, потому что эксперт, он в первую очередь несет уголовную ответственность за... за там же не подписку дают так. за заведомо ложный донос там и все такое, и у них там специальная да. статья есть. А ни, ни экспертизы ничего не было. Так и даже это прокурорша, которая была на суде, тоже почему-то не сказала, что этот самый. А судья, что не знала, что должен быть акт об аварийности, тоже не потребовала акта этого. Не, не акта, а экспертиза, экспертное ну. заключение. Это разные вещи. И плюс у меня еще вопрос по поводу опеки там же малолетних детей много было проживало в здании на тот момент не, не, они не... Даже, даже даже даже когда я, пошла, я сама лично ходила сюда в опеку и заявление писала чтобы они э, на суде это, сам, защищали детей она сказала мне ответила у них мы защищаем детей которых нет нету родителей а у них есть родители а в москве а в хантах в Хантах было, я ходила туда в опеку, значит, по защите прав, это самое, детей, значит, там написали конкретно, на суде первым делом должны э, учитывать защиту, чтобы детей малолетних защитили в суде. Они паркерпили эту бумагу, что они мне дали на суд там же в Хантах, и все, и на этом никто ничего не защитил. Точно За, так а, же. А опека в заседаниях не участвовала? Нет. Нет. Ну это вообще жесть. Ну вот так заботится у нас государство о детях. Да. Здесь он, как она сказала в опеке, в Сургуте-то сказала, а вы знаете, кто нам зарплату платит? Все. И тихонько что потом с нами разговаривал. У вас у самих сколько на тот момент было? Двое малолетних детей. Да. да. Ваши внуки, да? Да. И никто даже не заикнулся, что малолетних детей выселяют на улицу. С их стороны. Никто. Никто даже слова не сказал. Получается, ближе к 2018 году, что произошло? Вы начали жаловаться и в Урфо, и везде, да, в прокуратуру. Вы в Урфо, вот как раз, когда поехали, когда да. коммуникация отключили, вы поехали вот как раз по этому вопросу в Урфо? Да, и, да, по, да. и по этому, и по гаражу. То, что гараж снесли, у меня гараж стоял, они просто взяли его и сломали и снесли полностью все, как это. Вместе вот, с вещами. Вместе с вещами. А автомобиль был в гараже. Автомобиль стоял возле гаража они его дверки, стекло сломали этот стеклоподъемник опустили и, видно, экскаватором зацепили, оттащили это сам, Нива стояла, ее него, она на ней это сам, оттащили и все а, там А вы надзорные органы жаловали, что ущерб имущество нанесет? Что? Какой там надзорный орган, если что там все прокуратура? Иди, нет ну, Надо было все равно написать заявление о причинении ущерба имуществу то есть, вы поехали в УРФО и в это время отключили все коммуникации в здании? Да. Какие именно? Электричество, отопление, воду. все Отопление полностью все, все. побрызали, все. подключали, Провода скинули и все. Водоотведение, да. электричество, Сюда. горячую, холодную все воду. Все было отключено. Все полностью все отключено. Это мы приехали у... мы приехали двадцатого, мы приехали утром где-то ну, вот два часа ночи. А раньше воды не было, у нас просто вода была. У нас гораздо холодно. Да, холодно. Ну просто, если надо, нагревали там, то все так. Вы какого числа уехали в Вуршо? Куда вы ездили? Да. В Тюмень или Свело. В Екатеринбург. В Екатеринов, да? да? Да. Какого числа уехали? Сколько а какого здесь, мы... сколько там мы были? Ну, мы 19 утром, мы приехали <coughs> туда где-то, наверное, ночью вот это самое, 19-го. А утром сходили вот туда, в этот Ворфо. Мы у кого-то Ригина были? Вот Ригина, да. У Туригина, да. Вот. Мы побыли, там даже какие-то, мы бумаги оставляли, они, наверное, даже зарегистрированы там должны были, приемные мы ну, тоже да. были. И потом утром как бы побыли у него, пообщались и все, сели на машину, на машине ездили. И, и все, и поехали в Сургут. Вот вот мы приехали 20 в 2 часа где-то, около двух часов ночи, приехали домой. Так. А нам уже вот приехали, а у нас все отключено. И утром мы уже 9 часов а ле уже ле был... летом А летом же светло, как раз 20 числа, белая ночь. Угу. И утром мы уже 9 часов были у прокуратуры. В к Балину пошли, да? да? Да. А Балин, что он сказал, начал вас удерживать, да, с помощником? Да. Как помощников? Ну, сейчас, сейчас это я расскажу. Значит, Лунев, Лунев, и вон и помощник, значит, заместитель его, или кто он там был, значит, к себе в кабинет. Завел к себе в кабинет и сказал, все это решает, это Балин, Леонид Алексеевич все решает. И вот он раз за разом выбегал с кабинета и забегал, говорил, все, Леонид Алексеевич решает. И вот так, таким образом он бегал неоднократно, неоднократно выбегал. Потом, после чего пришел уже прошло время порядочно, он пришел и сказал, что все, можете ехать, там все, вам подключили. Все. Сколько, сколько времени вы там были? Но с 9 утра, да? С 9, ну да. что, наверное, до 11. До 11 точно, если, вот и, если даже минут, не, часа, не больше, не меньше. И после чего мы сели, на, обрадовались, что все, подключили, мы поехали, приезжаем, подъезжаем к дому и видим такую ситуацию, что стоит, уже дома нет, а только разруха вот это, а только разруха стоит вот это все, и вещи перемедленные вместе с, с обломками дома». А у вас там все имущество было, да? Мебель, ценности какие-то? Конечно, мы же уехали, там все было. Мебель была, там стояла мебель, техника стояла. Холодильник. Холод... Холодильник, и микроволновка, и телевизор, и э, э, одежда. Ну, как, все... как обычно. Дет, детские дет. вещи. Детские да. и детские, детские, вещи были. Все житейское, все было. Семейный какие-то ценности наверное, Там... да, фотоальбомы. Ф это все было. Это и фотоальбомы, и книги, которые у нас ценные, которые по много лет, которые мы хранили это, все это находилось. А, все находилось а Кроме вас, кто еще жил, ваши дети и внуки, да? Сколько всего человек? Да, у нас было шесть человек. Но пос последнее время, после, после предупреждения, после угроз, после, после угроз наших. Как нас предупредили, это застройщик, нам сказали, или детей, что сделают документы, все, что детей отнимут и прочее. Нам пришлось их просто убрать с поселка и находиться только самим. <тан> <патрия> Поподробнее вот, про Балина и Лунева <coughs> вас удерживали. В чем заключалось удержание? Что они вот 19 числа, что мол Балин пришел, там, Балин отправил, как мы понимаем, Лунева к нам, чтобы мы как раз были в УРФО, что он нас предупредил, он там пишет, что поставил в известность. Только кого, я не знаю, поставил в известность. Кто кого поставил в известность? Лунев поставил нас в известность, именно меня там написано. Ну. В известность, что, 20, то, что будут отключать все вот это самое. И свет, ну, как я понял, что коммуникации. 19 числа? Да, но у нас там не было, кого он мог предупредить. А вы были в дороге, да? В Мы были, да, вот с А у вас сотовая связь работала? вот да, никто там ничего не да это... Звонки были, нет? нет? Да не было никаких не звонков. А каким образом поставил известность? Не знаю. Обманом каким, обмануть. Тем не менее, вы приехали, увидели, что отключено все, да, пошли в, в, этот, в прокуратуру. Ну да. В кабинет куда? В этот? Лунева. А где, где этот кабинет находится? Есть кабинет дежурного прокурора? Нет, нет туда. А Он есть... завел туда. За белую, дверь, За да, белую дверь туда, и там с правой стороны. Ага. С правой стороны был кабинет Тулунева. Скажите, вот... как они вас удержали? В чем удержание заключалось? Ну, подождите, говорит, этот, решают вопрос. Сейчас Балин решает вопрос вам этот подключать вот эту самую. Подождите, решать. Коммуникация решает. обратно. Да, нарушает. да, да. Но как это же обман, если то дает, что вот, то предупредили, а то тут отключили, и они знали, что отключат, а потом тут будут подключать. То это же уже я не знаю. И столько держать, и все решается, все решается. А в это время уже дом, оказывается, сносился. Uh -huh. Ну, видно, там созванивали, что дом снесли. Ну, все, можешь отпускать, чтобы не, не мешать. А они так сделали? Так и было. Мы, я уверен, на 100%, что это так и было. Что по итогу сноса вы написали в это, во все следственные органы, да, там 167-я статья о причинении ущерба имуществу крупного крупном размере, еще какая-то 168-я, да, были? Они возбудили уголовное дело, а потом э, прекратили за, с течением срока давности, да? Возбудили уголовное дело, опрашивали, я смотрел, что опрашивали строители, инженера, это. А мы не видели этого здания, не было балка этого. Я... А как, как у меня записи есть, что он огораживает, главный инженер, какой-то сеткой дом, этот дом у меня делал, я говорю, ты что как попугай меня огораживаешь? Это он знает, это за... записи есть. Ну, короче, они... Просто они знают, что их там прикрывают. Они говорят, мы не видели этого дома. Мы получили участок чистый. У меня где есть эти, Я ну, же... Как это чисто, если на видео видно даже. вот Россия один приезжал и видно, так, что там. Так и там вот дома... подходят вот главный инженер, и этот самый, и Ковальчук в этих белых шапках подходят к дому, когда приставы, еще там есть, этот самый, выселяли. Они подходят, видели все, а показания дают, что они не видели. Это в материалах дела есть, да? Да, да вот, если акт что они дом вот сносили, вот тут вот это самое, что пишет главный инженер, и это этот самый, что они дом сносили, а снес, дом снесен и все, это самое, участок расчищены, а на показаниях они не это самое, они дома не видели, только не знают, что они сносили, потому что они знали, кто их там крышует, и все, это... Я уже уверен на сто процентов и получается по, по причинению ущерба, они уголовное дело прекратили через три года. Да, они прекратили, но мы все время писали, так у нас же одной комнаты с вот, квартиры номер два по решению суда. Там был исполнительный, исполнительный этот самый лист, и нас выселили Пристав оттуда тоже выгрузили все вещи, с этой густой половины. А на квартиру номер один у них не было исполнительного листа по квартире номер один. Они говорят, мы ничего не, не можем с квартиры номер один сделать. А вот они потом квартиру номер один снесли. И мы писали же в УРФО везде. И УРФО, видно, заставила этого Балина, чтобы возместить нам этот э, материальный ущерб. Вот эти вещи, которые были вынесены с квартиры номер один. И присудили где-то 400 тысяч, да, по-моему? Да, там, там было их подано на 500, 501 тысяча, что ли. А кто эту сумму определил в 500 тысяч? Они? Ну, они, они просто спрашивали, что там было, вспоминали, описывали, вот так вот записывали этот самый. Ну, они примерно там как-то... А, а чем подтверждается эта сумма? Должна быть экспертиза, по идее? Там да, что-то да, да, что было такое, они как-то вот, вот так вот, там есть еще какой-то вариант. Они неоднократно делали экспертизу, какую-то делали, запрашивали экспертизу и смотрели э, по интернету, по интернету, какую-то вообще там непонятно. Потом раз, все отменялось, неоднократно все отменялось, понимаете, вот это вот цены непонятные были какие-то, и в итоге кто определил? Неизвестно. Ну, я видел, там сумма написана 500 тысяч, на основании чего? То есть, указано обстоятельство, но не указано доказательство. То есть, угу. на ну, основании ч... чего они эту цену определили? Непонятно. Ну, там 450, по-моему, тысяч они заплатили. В итоге вы получили эту сумму? Да, 450 тысяч. За, там и касация была, и. Это сумма получается за все? И за дом, и за. Или, или только за вещи личные. Только которые... за вещи, которые находились в квартире номер один. А что случилось с другими людьми, которые там жили? И они уже вы, были выселены или нет? И, то есть им предложили что-то за взамен, и они согласились на это, да? Да, одна соседка у нее там, она привезла отца, что ли, он ветеран войны, им дали как бы, как ветерану войны, и им вот это выселили. Ну, а так там тоже на ЖД дали квартиры. Вот а это. вам предложили вот в этой высокоэтажке площадью какой? одна Однушку, да? А, да, одна комната квартиру Семь шестерым, однушку? Да, на три семьи. Да сколько квартиры. площадь? Э, общая площадь 40, 44, по-моему, на квадрата, а жилая комната 24, где двое малолетних детей разнополых. Это получается по 4 квадрата на каждого. Да. Что малолетних детей? Да. Там я видел документ, что в устной форме жильцы отказались, и подчеркнута дата рождения. Это, а это внук отказался? Внук? Сколько ему на тот момент Восемь месяцев. Восемь месяцев в устной форме? Он уже умел разговаривать? Да, и да. Был да, дееспособен и да. осознавал, что такое квартира? что отказ от нее можно можно оформлять в устной форме, да? Да, там даже вот это расписывалось, я бросил Она говорит, а это что я расписал? А, а интересно, какими словами он отказался? Угу или агу? Не знаю. Да, он сейчас вот пять лет, ему 6 лет, я не все понимаю. Ясно. Да. В общем, они оформили этот акт, якобы вы отказались, и потом что, вам же все равно должны компенсировать либо деньгами, либо уже площадью какой-то. Ничего нету до сих пор. Они, они сделали как, что мы отказались, но они уже пронудительных как бы хотят нас заселить туда, в этот. Туда вот. же? Да. А зачем тогда акт об отказе оформлять? Что мы отказывались и упирались, не хотим туда идти, а нас принудительно туда через суд засадить. Посадить. И что сейчас идут судебные процессы или что? Сейчас мы пока вот ждем судебные процессы или что-то такое, что не знаю. Я пишу то, что, чтобы экспертиза была по дому. А дом вы считаете построен с нарушениями из-за из того, что... Там да, плита, плита. Здесь, здесь, да, да, да. Плиты дорожные использованы. Никто по этому поводу экспертизу не делал. Просто выезды сделали, да, прокурор? Да, Посмотрели? прокурор приехал, поглядел. Да, у все нормально. У него экспертный да. взгляд, наверное, да? Да Сразу. он там через стены все видит. Угу. Вот этот только Кривцов, который подписал иск. Там у него вот есть ответ. Кривцов это кто? Представитель администрации? От, ну, заместитель это, это, про... мэра. мэра. мэра. Ага. Вот. А вот он дает он показания Станеву. Их подписал, что дома аварийный, а Стане удавил, что он никогда не признавался ни аварийным, никаким. Крыцов Утас... также сказал, я была на приеме, и он сказал мне, А вот дом снесли, дома нет. А теперь докажите. Вот его были слова. Докажите, что дом был. Что, да, что дом был. А у вас фотографии есть? Да кролик есть. Да там же, когда есть, когда приставы проезжали, дом-то стоял. В России, вот в этом сюжете Россия один? Дело в том, что э, я же неоднократно была у Мара. Они же не верят, сделали даже, сделали даже замери этого дома, этого, этой квартиры, и выкопировки. И свою же выкопировку они не признают. Они не признают, только выкопировку. А, а еще тут. у вас есть акт, да, который вот подписали вот эти главные инженеры, что здание снесено. Вот же я покажу. Да, да, да. Ну, вот же акт. Есть же. Значит, они признают факт, что здание было. Вот. Ну, а, а какие вот. еще доказательства Крестовым Все. нужно А вот сказал это. И докажите теперь, что... По поводу был... суда. Вот там судья какая-то, Савельева или как-то. Да, он. да, да. Что она сказала? Вас выселяют с предоставлением другого жилого пункта. Так что в меньше. У меня, допустим, мне сейчас хорошо. Представляете, заседать... а вы должны заселиться шесть человек на комнатную квартиру. Шесть человек. Допустим, я со своей семьей, имея двух маленьких детей, в том числе малолетнего грудного, и, соответственно, с моими родителями. Ну, Шесть человек. С более предусмотрено, жить и Скажите, что теперь администрация должна решать ваши проблемы, что ли, женщины, или как? Вы вообще обладаете какими-то хоть юридическими знаниями? Читали норму права? Я нет, не читал. То есть вы хотите сейчас все свои проблемы на администрацию возложить? Да, ну, вообще... Завтра вы еще кого-то родите, и еще администрация вам должна а Правильно Правильно понимаю вашу позицию? Да почему нет? Очень интересно, Размножайтесь или... или... Нет, вы быстро что-то... Что, что как... быстро размножаетесь? Быстро размножаетесь. Там что-то такое. Завтра, говорит, вы или когда там еще на... кого-то народите, и вам что, то администрация должна квартиры давать? Решать ваши проблемы нужно. Да, ну, да, да, да. Решать ваши проблемы. Ну, так-то да. Для этого и существует администрация. Да, вот. Я, так, я, там, даже, я, это называется засмирялся. демография. Это, это демография. Администрация существует, чтобы продавать направо-налево. А прокуратура, чтобы удерживать во время сноса. Да, а потом деньги делить. И получается, они с пятикомнатной квартирой Сделали однокомнатную. Все, вот таким образом. А общая площадь вот там где вы жили, там где-то 108, метров было, 102? Нет, 69 60 Обе квартиры. Обе. Рисовать там где-то 102 или 106? Это уже это уже писали иск, писала иск адвокат, чтобы нам дали по соц. нормам, как положено. Да, вот тогда да, Они меньше чем два раза предложили, и при этом... Хотя я была на приеме у Абросимовой. Это кто? Это по распределению распределению жилья. Угу. Значит, она мне сказала, что э, при Коневой, то же самое она, работник по распределению жилья, она ответила, сказала мне так, что... Ну, да я уже в фа, этот фар звоню, прокуратура занимается. Вам неправильно выдано жилье. Вам неправильно выдали жилье. Вам по этой даже квартире э, только сейчас это однокомнатная. И должна еще быть двухкомнатная квартира. А в итоге, как мы были на приеме, э, на приеме также у ВД и нам показали, показали где она показания дала, она уже совершенно по-другому отвечала. Совершенно по-другому. А, уже, что у нас там мы незаконно и незаконно занимали и прочее такое. Только где незаконно, я не вижу вообще, все там незаконно. Я написал, я обратился к участковому, чтобы не нарушать законы. Участковый мне сказал, иди в администрацию, решай с ними вопрос. Я прошел, они мне сказали, что мы никакого отношения не имеем к этому жилью. Потому что я даже вот писал, что я заявление им писал вот, в администрацию, прошу заключить со мной соцнайм. Они мне отвечают, что мы не можем с тобой заключить свой соцнайм, так как э, не находится ваш дом в муниципальной администрации. Они не могут ничего заключить, а снести и выселить нас на голое место, куда-то, как я считаю, может быть, то аварийный дом, пока без комиссии еще не ясно, да, то они могут с не аварийного выселить в аварийный, получается так. А с восемьдесят года по 2018 вы исправно платили все эти услуги ЖКВУ, да, оплачивали, а куда? Что за управляшка была? Тепловик. Тепловик. Да, а тут ясно. Учредители есть... администрации. Да, да, да, да. Но они заключают, с тепловиком администрация заключает, а вот так как мы, они, видно, сами без нас. А вот последний, последний раз заключали они с, вот, со Стандарт Плюсом, даже там в договоре, что все дома у них на 100% ихные и на 100 подлежат, ну как проживанию подлежат. ну как. И вот наш дом там тоже уписан. вы не считали сумму, сколько вы им всего выплатили с 1984 -го года вот, за услуги ЖКО? Да нет, я не По идее, это вам все обязаны компенсировать. Раздания не было, как они говорят. Так а дело в том, что они, видите, писали 29 квадратных метров, а мы платили за 69. Мы тогда обратились в этот, как его? водоканал. А угу. куда деньги остальные уходят, если они расчетку присылают на 29, а мы рассчитываем за эти самые. Но ну, они там начались что-то с ними по, по скандали, водоканал с этим, с тепловиком. Ну, не знаю, куда они, ну, к тебе, наверное, в карманы, если не по документам не проходили. В общем, в итоге вы сейчас э, кто где живет, да, жилья нету, жилье не компенсировано, моральный и материальный ущерб тоже не компенсирован никак. Нет, Единственное, нет. что вы получили, это вот эти 450 тысяч, да? да? Да, за да, то, что вот это. За преимущество, вот вот которое оказалось внутри дома, да? От в, одной в одной квартиры. А непонятно какой оценки. А гараж, машину, это все. Все они закрыли, это уже все. Это не... это все. По течению срока давности все. Вот так у нас администрация заботится о людях, которые выстроили ЖД-дорогу да, на север. Да. Да, вот там, где именно где они дают, что э, оно не признавалось, именно что пишут иск, вот это, вот это что как? Карпеткин. Карпеткин дает, что оно никогда не признавалось. Э, э, Николай Николаевич, этот э, Кривцов подписывает. И что вот это, и друг другу, это противоречие ну, друг другу да, это. Там же вот этот самый прокурор, этот это, Сурфой, писали то, что иск недействительный, ненадлежащий, потому что дом... Не принадлежит администрации. но то ненадлежащий. Так вот как вот как они могли, что иск ненадлежащий, и решение суда ненадлежащего. Я вот. не а, должен был 2014 году. А, а мы, Балин написал, что пройти к, можно к ним, прийти к нему на, это самое, на беседу. Ну и что мы пришли, побеседовали. Сказал, ничего я вас не буду защищать. Он вот как я вот гляжу, да, вот он начинает, продали землю с нами, уже нарушение. Так? Потом, вот как мог пр прокурор, я понимаю, что Лунев вот приезжал к нам на стройку, он сам не мог приехать. И быстрее всего, что его отправил Балин туда. Балин отправил, потому, потому что там вот своим боем не дали работать тогда, возле дома, что ну, угроза жизни была. Естественно, он отправил туда это, Лунева. Не то, что защитить наши права, то, что нам угрожает этот свой бой, то, что угроза жизни. А он нам, наоборот, вы сидите дома, пускай вас там похоронит этот свой бой в доме. Это Лунев так сказал. Ну, ну а не, не мешайте работать, дома сидите. И этот, а дед, да, а этот тогда детей. Вы сидите дома, не, не ходите по стройке, а как, там по стройке если кругом было все огорожено. Там только на вертолете, если можно было, не идти по стройке, если все огорожено. А эти пишут, не давали указания огораживать стройку они все равно все огородили, как это самое, сделали тюрьму нам. На суде специально, даже судья, прокурор сказал, да к вам специально вот отправили молодого вот там эту судью, Кузь... Кузьмину, которая не потребовала акта аварийности. Говорит, ну ей что, Балин сказал, как я дал указания, такие она и выполнилась, и все. По карте покажите, где это доходилось. Где аэропорт, да? В сторону аэропорта? Да, да, да, пола а там даже есть этот самый, даже наш дом, по-моему, там был. Вот, так, вот, вот, вот это что? Кольцо. Аэропорта. К... А, кольцо аэропорта, да? Не-не-не, так, это не то, наверное. Подожди, подожди. Это. По аэрофлотском. Сейчас, сейчас. Так, кольцо. Так, в сторону Лесного должен быть отъезд. Сейчас там какой-то. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот замятина, вот. В общем, где-то вот на этом месте. Да, да, да, да, да. Вот с кольца направо. А, да, с кольца направо, и вот, вот они, вот. И вот здесь вот наш дом, вот, тут даже было, раньше дом 17 был, вот здесь вот где-то вот написан в этом районе. И там да. самое главное, что они везде по деревьям все посносили, а там, где наш дом был, прямо вот как с магазина, здоровья смотришь, там такие остались берозы еще несколько штук расти, они... и грибок они там поставили, как это самое, ну как... Посидеть с лавочкой. Uh -huh. Так самое интересное, что этот Соболев привез специально свой вагон, этот контейнер, чтобы эти как приставы выносили вещи туда, слаживали нас. Что такое Соболев? Ну, начальник стройки этой был, как он, самый старший там, который uh -huh. вот занимался этой стройкой. Сипромстроя? Да. Они к Сипромстрою относятся, но у них как бы там как филиал свой. Там он называется так, С Соболев, СГС. нет, Сурлевич, Грудинин и Соболев, СГС Югра. Это он так, так, так он, он мне расшифровывал это самое. СГС Югра. Вот это, это организация Сибпромстрои. За прокурора, за этого Лунева, что он был на стройке у нас? Это вообще нонсенс. Мы задаем вопросы всем, задаем всем вопросы, что что, что делал э, у нас Прокурор, потому что, э, э, что если мы мешали настройки, значится, должен, значится, быть кто-то с полицией. полиции. кто? коллега. Но присутствовал прокурор, зампрокурор Балина. И нам никто не может внятный от, ответ дать. Все плечами пожимают, а мы не знаем, что он там делал. Что делал? Значится, большой-большой вопрос. С признаками коррупции. Вот и все. Все, что можно можно об этом подумать. Если начальники вот этих след следственных отделов, если они говорят справа это самое, говорят, мы не можем ничего сделать. Вы знаете, кто нас это контролирует? Прокурор. Все. Они говорят, вот, показывают, выше вам надо, только там, тут вы ничего не добьетесь. Ну вот поэтому вы и обращаетесь, да, к Красновой Бастрикин. Ну так, а, а куда все вышел? А тут, тут они все по, Урфо, Урфо и то там они как-то и так, знаете, то все. А в Хантемансийске это одна та же кухня. А еще вот это ты отсылал, что э, документы, где э, доверенности подделами, Видимо, подделами есть, да? Есть, есть, И судья как, как судья себе вот эта же Соболева, как она, э, Савельева, как она себя вела? Да, аудио он мне прислал в оригинале. Дело в том, что у нас было много судов же до этого, до этого, там целая куча было разных судов, да. И ни в одном, и ни в одном суде, это вот юристы от Романова, с да, администрации, не указывали, что у нас дом аварийный. Он а нигде не был аварийным, а потом вдруг стал он аварийным, стал, ни с того ни с сего. Ну, после того, как этот Соболев нам сказал, что там в юридическом отделе на вас какую-то махинацию сделали. А сделали, вот они, чисто сфабриковали документы. И я писался, чтобы привлечь их к ответственности, то он вслед, сразу этот сказал Кузнецов, что кто-то понесет наказание один или двое, а на самом-то деле, потом как пришли уже на вот такую голову и дали мне ответ, что усматривается преступление, но ну, преступников нету. Так, вот. Кривцов, когда я показала ему иск, посмотрел, это я подписал. <смех> а, дурачка окружает. <смех> вот. А после чего сказал, а теперь докажите. Это же уже вообще-то беспредел какой-то. Здоровье отняли. Да понятно, что Здоровье это. отняли. Ну что, три инсульта у него уже. Три инсульта уже. Из-за этой, на этой почте Конечно. справки ну, есть? Ну, сейчас вот операция была О, уже. <смех> Когда ходили к Балину. Что вам непонятно? Что вам непонятно? Как непонятно? Что вы, как он мне сказал, вы... Какие вы имеете права на получение квартиры вот, вне очереди? Какие вы имеете права на, на получение квартиры вне очереди? Я им показала, какие права. Какие права у нас, что жилье снесено по поддельным документам? А да, права у вас обыкновенные, право на жилье, предусмотренные Конституцией. А права мы, такие мы имеем. На севере... Столько лет отработали, поднимали мы, поднимали этот север и такие же самые имеем права, как и все остальные. К Ермолаеву ходил, не возбуждали, то возбуждали, то откладывали, то опять это самое, ну короче так и не возбудили толком, вот Станю так и не дали возбудить этот самый уголовное дело. Я вот у Ермолаева потом спрашивал. По какому поводу? По поводу сноса дома, гаража. Я говорю, а вот как они снесли? И у них что, вот есть возможность? У них откуда вот они пиш, писали, предавали, что расспрашивали там прокуратуру, то есть в Следственном комитете, у него все есть все документы, вот, администрация, что я спрашивал, хоть, какие документы есть, чтобы вот дом снести? Решение суда где-нибудь есть, что написано, решением суда там снести дом? Говорит, нету. На каком основании? Не знаю. Даже не знают. Там... Вот, да, даже в акте не написано основание. Вот они два ну, человека составили акты, да. <laughs> не, не, не основания не... там ак... вообще акты, какой-то написал Сурлевичу, как он мог написать, то есть, прошу вас вы выполнить мероприятие по сносу дома. Это как? он Как будто у себя на даче, это же должен быть какой-то тендер чтобы кто-то вышел, и на каком основании сносить. На какие средства? На каких, так вот и вот, на какие средства, это же уже вообще-то беспредел какой-то. А Карпеткин пишет, не Карпеткин, а Сурлеев пишет этому бывшему прокурору, этому колокольчику, Мише и главного инженера, выполнить там мероприятие по сносу. Как? А этот дома не видел. Главный инженер, который сносил. Что он сносил, не знаю. Слепую, наверное. Yes. Да там все такое. Вот гараж, гараж носили, там вот у меня вот запись есть, этот ковальчук спрах просит, ну давай ты продай нам, сколько тебе надо за этот гараж, мы тебе новый поставим, в другом месте, там то все, давай нам надо строиться, вот, ну продай нам гараж. Нет, что, давай что-нибудь решать с этим сараем стоит? Нет, что ты, я, тем, а я вам сказал, что, я же сказал, и Кулешу, и всем говорю, что, и это самое, с этим сараем будем решать. Когда у меня решится с жильем, так, а когда с жильем решится, что с ним решать? Вот, вот, тогда, сейчас, начать, вот тогда будем решать. А так. А тебе надо денег. А Сколько денег? Мы тебе такой же сарай постоим, вот, за эти гаражки постоят. С той стороны, съезд будет. А хоть тебе это, блядь, это тебе деньги предлагают, Игорь, какие деньги? А потом, говорит, а там не было гаража, там был один хлам. Мы вот хлам убирали. Это, убирай, убирай. Он сто раз тебе сказал, убирай, убирай, он не на твоей территории. Ты не хочешь. Ну, завалим сами. Попробуй. У тебя документы на него есть? Я скажу, его тут и не было. Да? Да. Хорошо, а кто, кто тебе гараж сказал ломать? Никифорович или Собольич? Или оба? Там да, не было никакого гаража. Куча хама была какая-то. Я не видел никакого гаража. Ты никто не давал указание, да? Почему? Ну Нет. как? Как я? Что, самовариваешь тут? Ну, знаешь? Ну, значит, -то кто опять? Или Соболь или Никифорович? не на аудиозаписи есть, да? Он предлагал денежку. За гараж да. именно. Да, но он этот самый. Этот Ковальчук просто спрашивал потом, сколько тебе денег надо, нет. А это там этот вроде Соболев предлагал за 350 тысяч за гараж. А там другой потом был мастер приходил, там он, мне говорит, тоже там запись есть, он тебе Соболев, мол, хочет дать 50 тысяч за гараж, вот это самое. Так гаражу-то то же самое, те же вопросы, на каком основании снесли и зачищу. Ну вот. Так а самое интересное, что там вот этот Ковальчук говорит, я спрашиваю, а кто тебе давал разрушение, кто тебе давал указания? Говорю, этот Соболев или Кулеш? Какая разница? Ну, я же сам, мне дали, мне сказали это самое. Были приставы. Вот меня что-то Были приставы. Приставы, как он говорит, посмотрели все, сфотографировали, зафиксировали. И все, и мы снесли. А как были приставы, здесь никаких судебных решений не было. Как они были? Приставы, я знаю, что был. Он искал меня, проезжал туда, вместе его возил этот Миша. Фриф, фриф, фамилию приставов? Самурханов. А на каком основании он приезжал вообще? Он приезжал вручить мне то, что выселить этот исполнительный, а квартиры, ну, с квартиры номер два меня искал. Но это выселить, а снести? А снести? Нет. У них даже, как он это глядел, говорит, ну, хорошо, вы принесли эти исполнительные, выселить. Но вы же должны принести исполнительные и вселить куда-то. Ну, да. Ну, их нету. Yes. Я Сугака Сергей Дмитриевич, пенсионер, инвалид, работаю в Сургуте и живу с 1980 года. Обращаюсь в Генеральную прокуратуру Российской Федерации Краснову Игору Викторовичу. Уважаемый Игорь Викторович, на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации есть рекомендации, в каких случаях следует обращаться в Генеральную прокуратуру с жалобой. При этом важным аспектом является факт неоднократного обращения нижестоящей прокуратуры. Строго соблюдая указанный Совет из официального сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации, я вначале, как указано в законе, неоднократно обращался на незаконные и коррупционные действия прокурора города Сургута Балина в прокуратуру Хмала Игры. Однако четыре года не могут получить ответа на обращение от прокурора и Хмао Юры Ботвинкина, поскольку ниже стоящей прокуратуры прокуроры водили меня, что называется, и на протяжении многих лет давали мне формальные отписки, защищая коррумпированного прокурора города Сургута Балина. Только после личного приема Ботвинкина мне удалось получить его ответ которым я не соглас, не согласился, я обжаловал его в Генеральную прокуратуру. И если прокуратура Хмау Игры меня четыре года как инвалида мы мытарили прокуроры Хмау Игры, меняя в ответах только фамилии тех, кто подписывал ответы, чтобы я не мог выйти с жалобы в Генеральную прокуратуру то с 2020 года меня теперь по кругу водят работники прокуратуры УРФО, которые также усердно защищают того же коррумпированного Балина. С полной уверенностью называю его коррумпированным, так как ротация нахождения прокурора на одной территории 5 лет коснулась практически всех, кроме Балина. И человек, который творит такое беззаконие, в, частно, в, частности, всех, в частности в отношении ко мне и, и меня инвалида, остался на второй срок и продолжает творить беззаконие. Суть вопроса заключается в том, что прокурор Балин который в силу своих должностных полномочий обязан и должен защищать права граждан, не только не защищал мои права, как гражданина и инвалида, а злоупотреблял своими служебным положением и находясь в дружеских отношениях с заинтересованными лицами ООС и промстроя, сделал все для того, чтобы работники указанного общества беспрепятственно снесли дом, в котором проживал я инвалид и моя семья, в том числе двое несовершеннолетних внуков. Причем в момент сноса дома мы с женой находились у него на приеме, так как нам накануне отключили все коммуникации. Его помощник него удерживал нас в себе в кабинете, нагло заявляя нам, что пока мы с ним беседуем, Балин решает вопрос, чтобы нам восстановили коммуникации. И только после того, как дом снесли и Балину отчитались, Лунел сказал нам, можете идти, все решено. Когда мы вернулись, то вместо дома увидели руду обломков, снесенного дома и еще работающего экскаваторщика, который на вопрос, что вы натворили, заявил, что Осип Промстрой прокурору платит. И все будет так, как, нам, как надо им. Не надо иметь симпадий во лбу, чтобы понять, почему нас удерживал помощник прокурора Лунев. Уверяя, что Балин решает вопрос. Сколько за это получил Балин, остается тайным. Но то, что он делает это за определенную мзду, открыто сказали работники 8 профстроя. Что подтверждается, как я уже отметил, аудиозаписью, которую я предоставлял прокуратуру округа и прокуратуру УРФО. После наших жалоб Лунев был уволен из органов прокуратуры, а Балин до сих пор остается на второй срок, всячески благодаря покровительству округа и УРФО продолжает бесчинствовать. Именно благодаря тому, что Балин крышует округ, он чувствует себя корольком. Так по факту незаконного сноса дома, в котором находились документы, все предметы обихода и насильные вещи всех членов семьи, я 4 года не мог добиться возбуждения уголовного дела. Причем следователи все считали, что состав налицо. Есть даже рапорт сотрудника Следственного комитета о том, что в действии неустановленных лиц усматривается состав преступления. Причем Состав этот видели все, кроме Балина, и при этом заявляли, что да, дело возбудить, им не разрешает именно Балин. То есть после того, как в 2020 году я попал на личный прием к Гулягину, который приезжал в город Сургут, было возбуждено уголовное дело по факту незаконного сноса моего дома, в котором находилось, находилось все мое имущество. Однако, к моему удивлению, Уляин, который искренне возмущен работой прокурора Балина и прокуратуры хмава -Ивры, перенаправил мое заявление, в котором я обжаловал ответ прокурора округа прокуратуру хмава -Ивры, и ответ на мое обращение, в котором я обжаловал ответ прокурора Батвинкина. Вопреки здравому смыслу и вашему указанию мне давал его начальника отдела по надзору за следствием и дознанием Рыжов. То есть, получается, Рыжов, подчиненный Ботвинкина, решает, правильно дал мне ответ Ботвинкин или нет. Таким образом, начиная с 2020 года, работники прокуратуры УФО, УРФО, Необоснованно, и вопреки вашим указаниям вновь и ново мои жалобы либо перенаправляют в прокуратуру Хмала и Уры, либо ответы дают те должностные лица Генеральной прокуратуры Российской Федерации по, по Уральскому Федеральному округу, чьи ответы я обжалую в силу того, что с ними не согласен. При этом доводы мои не проверяются. Таким образом, за указанный период времени ну и на ваше имя обжаловано 8 формально, формальных ответов работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации по УРФО. Причем я обжалую, к примеру, ответ начальника отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральному Федеральному округу Серебренникова Дмитрия Юрьевича. Ответ мне дает должностью ниже. На тот момент его заместитель Брытко, что недопустимо по инструкции, обжаловал ответ заместителя начальника управления генеральной прокуратуры федерального округа Российской Федерации по федеральному округу Брытко. Ответ мне дает старший прокурор управления генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу Щерова. Вот при таких обстоятельствах все мои обращения и попирательства и прав законных интересов моей семьи и в том числе двоих несовершеннолетних детей до настоящего времени остаются ненадлежащими неразрешенными. Из тех обращений, которые я прошу на ваше имя, достаточно четко отслеживается факт коррупции Балина и заинтересованными лицами Сеппромстрой. Должностные лица УРФО всячески стараются, чтобы мое обращение к вам не попало. Как расценить такое грубое нарушение федерального закона о прокуратуре Российской Федерации, где четко сказано, что это недопустимо. Работники УРФО, в частности Масалов, в своем в очередной раз сослался на заведомо неправосудное решение, согласно которому я и моя семья были выселены из квартиры. Однако моих, мой довод о том, что данное решение является замедомо неправосудным и что администрация города является ненадлежащим исцом при предъявлении иска, о выселении моей семьи, так как дом не находился на балансе администрации, остался непроверенным. Между тем, при таких обстоятельствах администрация города не имела права выходить с иском в суд, а суд не имел права выносить заведомо неправосудное решение, будучи абсолютно точно уверен, что имеет место к действия Балина. Я неоднократно просил, чтобы мои обращения не направлялись в Уральский федеральный округ или прокуратуру ХМАВА, так как имеет место круговая порука, и мои обращения попадают на рассмотрение тому лицу, чьи ответы я обжалую, что, повторяясь, не соответствует ведомственной инструкции и вашим указаниям о том, что ответы заявителю должны даваться обоснованными и каждый довод должен быть мотивирован и тщательно проверен. В своем очередном ответе 24.12.2021 года Бритко, который то заместитель начальника отдела, то его начальник отдела, то начальник отдела указывает, что правовых оснований для отмены заведомо неправосудного решения от 9.11.2017 года не имеется. Таким образом, ответ Бриткова очередной раз, я считаю, закрыл глаза на все нарушения, на которые я указывал, в том числе на коррупционное действие Балиной администрации города. Непроверенный остался и мой довод о том, что благодаря крышеванием барина администрация города предложила мне квартиру в доме по адресу улицы Меликарамова, 40, построенной строенности с грубыми нарушениями. Санпина. Из блоков, предназначенных для строительства гаражей, дорожных плит, гараж, для строительства гаражей, дорожных плит и многих других технических нарушений. На этот дот мне дан формальный ответ о том, что работники прокуратуры посетили указанную квартиру и она приходна для проживания. Таким образом, довод о существовании нарушений при строительстве дома обществом СИП «Промстрой» Сампино и то, что указанный дом построен с применением гаражных блоков дорожных плит, что недопустимо, остался непроверенным. Так как его возможно проверить не посещением квартиры, а исключительно назначением строительно-технической экспертизы. Так как дом состоит из 25 этажей, и применение гаражных блоков и дорожных плит для строительства высотного дома недопустимо и опасно. Однако при таком прокуроре, как Балин, все допустимо. Более того, После моего обращения в СМИ к вам в настоящее время меня стали преследовать судебные приставы, как я полагаю, показания Балина, с тем, чтобы понудить на шесть человек соселиться в указанную однокомнатную квартиру высотного дома, построена, как я уже отметил, выше, дорожных плит и гаражных блоков. Также на протяжении ряда лет я обращаю внимание на незаконную квалификацию уголовного дела возбужденного 16.09.2019 года дознавателем отдела дознания отдела полиции 2 УМД России по городу Сургуту по части 1 статье 167 УК РФ. По факту сноса дома, поскольку не учтены такие квалифицирующие признаки как совершение преступления иным общеопасным способом с наступлением тяжких последствий при наличии квалифицирующего признака значительный ущерб. Я указывал в обращении, что дом с в тот момент Тогда Балин удерживал на приеме меня и супругу со своим помощником, делая вид, что помогает нам подключить коммуникации, которые Осип «Промстрой» накануне отключил. Однако квалифицирующий признак иным общеопасным способом по тяжкие последствия не учтен. И я считаю, что он на налицо, поскольку дом действительно снесен общеопасным способом. И последствия наступили для меня и моей семьи тяжкие, так как мы остались без крыши над головой, розеты, разутые, и без вещей первой необходимости, то есть в том, в чем были на приеме у Балина. Однако четыре года моих обращений, ответ на указанные доводы мне вообще не дан, и меры не приняты. Таким образом, преступными действиями оси промстрой моей семьи причинен значительный ущерб. С тем, чтобы создать видимость о защите моих прав и законных интересов, Барен вышел с иском о взыскании имущественного вреда в мою пользу. Суд частично иск Удовлетворил. Сумма свыше 400 тысяч рублей не компенсирована. Причем смеюсь заметить, что это не та сумма, которая фактически причинена мне. Учитывая, что вопрос о защите моих прав и до настоящее время так и не разрешена, я продолжаю получать отписки. Узнал о том, что в июне текущего года в Сургут приезжает заместитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации по ОФО Зайцев Сергей Петрович. Я неоднократно пытался попасть на прием. Однако в Сургуте принято под любым предлогом граждан отсеивать и не допускать. Увидел, что я инвалид, упорно сижу на ступеньках и жду приезда Зайцева Сергея Петровича. Прокурор Барин лично вышел ко мне в коридор и сказал, что мой вопрос, мой вопрос о предоставлении мне жилья по норме закона решается и надо пройти к его заместителю. Я был приглашен в кабинет Кокатьевой, которая прочитала наше заявление и также сказала, что наш вопрос уже решается с администрацией города. И такое заявление, которое я написал на имя Зайцева на действие Балина, ни в коем случае нельзя отдавать. При этом она на своем компьютере от нашего имени напечатала текст заявления, которое заставило нас подписать и очень просила, просто умоляла, не говорить на приеме Зайцева о коррупционных действиях Балина. Я надеялся на порядочность работников прокуратуры, на приеме отдал Зайцеву. Сергею Петровичу то заявление, которое было напечатано Акатьевым, и про коррупционное действие Балина не стал говорить. Балин при этом зачитал мое заявление вслух и доложил Зайцеву, что вопрос о восстановлении моих и несовершеннолетних внуков, нарушивших жилищных прав прокуратуры города, в настоящее время решается. И мои жилищные права будут прокуроры города защищены. Суд будет направлен иск о предоставлении жилья моей семье по норме закона. Таким образом, в присутствии Зайцева Сергея Петровича прокурор Балин признал, что мои жилищные права нарушены и требуют их восстановления. Однако, как какого же было мое удивление, когда я видел, что ничего не сдвигается с места после приема Зайцева, пришел в очередной раз на прием к Балину, куда меня даже не хотели записывать и пропускать. Но я все-таки настойчиво прошел и задал вопрос Балину, на какой стадии находится решение вопроса о защите моих лишних прав. Вы же обещали. На что Балин с усмешкой мне ответил, я вам ничего не обещал. И основания для защиты ваших жилищных прав и защиты прав ваших детей нет. На такой наглой заявление я просто потирал дар речи и попал в больницу. И если бы Зайцев Сергей Петрович не слышал сам лично это обещание, возможно, вы бы и не поверили мне. Но эти обещания о восстановлении моих прав были даны лично Зайцеву прокурором Балиным в присутствии еще других лиц, которые находились там на приеме. С учетом изложенного убедительно прошу вас лично взять на контроль доводы моего обращения, заслужить аудиозаписи, где работники Осип открытым текстом говорят, что все будет так, как они хотят, так, как они платят прокурору столько, сколько надо» принять в связи с этим соответствующие меры и обязать прокурора города Сургута восстановить мои жилищные права, которые были нарушены действиями прокурора Балина и администрации города. Все, давайте Всё. заканчиваем. Давайте, да. а то мы будем да. в